Внимание, для того, чтобы спасти ваши уши, я обработала эту аудиозапись, так как я записываю через диктофон. Начали. Хелло, мазафакеры, ты на канале Космокк17, а мое имя Луки. Да-да, на этом канале опять видео с голосом, хотя первое видео с голосом я удалил из-за того, что оно было коротким и тупым. Будем считать, что это уже второе видео с голосом на этом канале. Так для чего я записываю это видео? Да, судя по названию, вы уже поняли, что у меня есть второй канал. Он по сути будет бесполезным, но там хотя бы будет Roblox и другие игры. Так что если тебе нравятся и креероблык, то можешь, в принципе, подписаться. Ну вот, на этом я закрываю свой рот и говорю вам спасибо, что потратили на это никчемное видео свое драгоценное время. Ну На этом все, с вами была Луки, желаю тебе счастья и много печенек. Пока. Извините то, что опять неудачи. Короче, я вырежу. Извините за то, что я закладываю слова, так как я не умею говорить. Смотрите.